Хочу обратить ваше внимание на то, что это будет обновленный формат моих гороскопов. И вначале мы с вами поговорим о влиянии медленных планет на отдельных представителей вашего знака Зодиака. Не забывайте ставить лайк сразу же в начале видео за мои старания. Итак, Уран очень интенсивно влияет на тех, у кого асцендент находится, начиная с 6 по 8 градус знака Телец, а также на тех Тельцов, которые рождены в период с 27 по 29 апреля. Если вы принадлежите к числу этих людей, то, скорее всего, в вашей жизни в этот период происходят очень серьезные перемены. Уран — это вообще планета неожиданностей и стремительных изменений. И такое соединение будет говорить о том, что вы сами являетесь источником перемен. Поэтому вы более чем когда-либо сейчас склонны менять что-то кардинальным образом в своей жизни. Те тельцы, у кого асцендент находится с 20 по 22 градус, а также те, кто рождены с 10 по 12 апреля, вы сейчас переживаете интенсивное воздействие планеты Нептун. Для вас этот период максимально подходит, чтобы развиваться в творческом направлении, а также это замечательное время для того, чтобы ничего не делать. На самом деле влияние Нептуна производит расслабляющий эффект. И зачастую Нептун дает лень и дает сложность в плане концентрации своего внимания и усилий. Поэтому больше данное влияние подходит именно для творческих направлений. Иногда также данный аспект может давать оживление в личной жизни, желание любить. И дарить свою заботу. Плутон и Юпитер очень хорошо воздействуют на третью декаду знака Телец, особенно на тех представителей, у кого асцендент находится начиная с 24 и по 30 градус знака, а также на тех, кто рожден начиная с 15 и по 21 мая. Скорее всего, у вас очень благоприятный период в финансовом плане, хорошее время для того, чтобы принимать очень важные решения, связанные с финансами. И в целом Плутон, конечно, может создавать некоторые сложности в том плане, что нужно что-то менять кардинальным образом. То есть все таки это планета глубоких перемен, но в то же время влияние Юпитера очень благоприятное, поэтому сочетание этих двух планет делает очень большой акцент на финансы и на важные решения, связанные с заработком. На представителей первой декады знака Телец воздействует планета Сатурн, и особенно на тех, у кого асцендент находится, начиная с 1 и по 5 градус знака Телец, а также на тех Тельцов, кто рожден начиная с 21 по 26 апреля. В вашей жизни в мае месяце особенно будет очень важна тема самодисциплины, порядка. И это период, когда вы можете даже ощущать, будто бы извне, вас что-то дисциплинирует и заставляет действовать определенным образом. То есть, в целом, для вас май будет больше связан с активной и достаточно напряженной работой. И старайтесь не впадать в депрессию. Иногда квадратура от Сатурна может давать вот такое желание уйти в плохие мысли. Поэтому очень важно следить за своим внутренним состоянием. Итак, с 1 по 4 число очень интересный и интенсивный период, ведь Меркурий и Солнце будут в соединении с Ураном в вашем знаке. Это замечательное время для того, чтобы придумывать новые идеи, знакомиться с интересными людьми. В целом, это замечательный период в информационном плане, вы можете обучаться, вы можете общаться с кем-то интересным, но Уран будет всегда давать новизну и такой свежий взгляд на те вещи, которые вам казались до этого привычными. 4 и 20 числа будут повторяющиеся аспекты, это зеркальные даты. Венера будет делать квадратуру к Нептуну и будет затронут ваш сектор взаимоотношений с друзьями и социумом, то есть с коллегами по работе, а также сектор финансов. Этот аспект может давать такой момент, что будет путаница и неразбериха, поэтому лучше вблизи этих дат не решать важные финансовые вопросы и не одалживать деньги друзьям. 5 числа лунные узлы переходят на вашу финансовую ось, в ваш второй и восьмой дом. И они окончательно делают серьезный акцент на теме финансовой заработка в вашей жизни на ближайшие 18 месяцев. Это будет период, когда перед вами будут открываться новые возможности, связанные с зарабатыванием денег, а также это будет период, когда вы захотите ставить себе новые цели материальные, вы захотите что-то приобрести, и ради этого можете задаваться вопросом, как я могу собрать деньги на свое желание, и именно это будет стимулом зарабатывать больше. 7 числа будет полнолуние в знаке Скорпион в вашем секторе партнерства, брака и важных деловых и личных взаимоотношений. Полнолуние — это всегда кульминация либо завершение каких-то процессов, которые происходят в вашей жизни. И вблизи полнолуния может быть эмоциональный накал, может решаться очень, могут решаться очень важные вопросы, связанные с темой взаимоотношений. В целом это такой период, когда стоит быть повнимательнее, и поаккуратнее в отношениях, так как иногда эмоции могут переполнять и нужно себя контролировать. Кроме этого, данное полнолуние может показывать естественное завершение какого-то процесса взаимодействия и сотрудничества с другим человеком. К примеру, это завершение действия какого-то договора или что-то в этом роде. С 9 по 10 число у вас будет замечательный э, период, когда вы сможете показать свою экспертность, авторитетность в какой-то сфере. Это хороший период для обучения и для того, чтобы делиться своими знаниями с другими людьми. Также в целом это хорошее время для того, чтобы думать о расширении. Э, за счет оптимизма, который может давать этот аспект, вы можете найти новые способы в привычных для вас делах, новые способы для развития этих проектов. 11 числа Сатурн разворачивается в ретроградное движение в вашем секторе карьеры и жизненных планов, целей, и будет он ретроградным по 29 сентября, очень долго. И вблизи 11 мая в вашей жизни могут решаться очень важные вопросы, связанные именно с вашей работой, с вашей должностью, с вашими планами, целями, в личных отношениях. Вообще по десятому дому идут самые значимые события, вот те события, которые мы сами наполняем значимостью. Для некоторых людей это работа, у других по этому дому может фигурировать личная жизнь. Поэтому обращайте внимание на то, какая тема будет проявляться у вас активно вблизи 11 числа. Скорее всего, это будут события, которые должны вас чему-то научить. И на ход этих событий вам может быть достаточно сложно повлиять. С 11 по 28 число Меркурий будет находиться в знаке близнецы, в вашем секторе, который отвечает за финансы и финансы в широком смысле. Это и заработок, и траты. Поэтому в целом можно сказать, что во второй половине месяца будет наблюдаться денежный поток в вашей жизни. Это время, когда вы будете и зарабатывать, и тратить. Также это достаточно благоприятный период для покупки техники. С 13 числа по 28 июня Марс, планета активности, будет находиться в вашем социальном секторе, который отвечает за друзей, коллективы и за единомышленников. Это период, когда вас буквально будет тянуть какие-то общественные дела и проекты, когда вы будете зависеть от окружения, то есть, Люди, которые будут находиться рядом с вами, будут очень сильно вас стимулировать. Ваши друзья будут вас стимулировать. Это период, когда сложно сделать что-то в одиночку. Даже если это какая-то группа в интернете, группа единомышленников, людей, с которыми вы можете обмениваться идеями, это и то сможет на вас повлиять благоприятно и дать вам определенный толчок для дальнейших действий. 13 числа Венера разворачивается в ретроградное движение, и будет она ретроградной 40 дней по 28 июня. Это длительный период времени, но это неплохой период. Он сделает большой акцент на вашу тему финансов, так как ретроградец Венера будет именно в секторе, который отвечает за деньги. Но это все может, безусловно, происходить и в контексте взаимоотношений. Это важный период для вас, так как вы знак, который находится под управлением Венеры. Поэтому, безусловно, ваша жизнь немножко может утихнуть и будет более медленно все развиваться, чем обычно. Но в то же время вы сможете в своей жизни почувствовать важный посыл. И вы сможете отсеять все второстепенные и неважное, и наоборот, будете уделять свое время и силы каким-то самым значимым вещам. Если вы умеете строить свою карту, то обязательно посмотрите, есть ли у вас планеты, либо вершины домов вблизи го градуса знака Близнецы. Именно в этом градусе будет происходить разворот Венеры. И те, у кого есть планеты, и чувствительные точки вблизи этого градуса те почувствуют этот разворот больше всех остальных. 14 числа Юпитер разворачивается в ретроградное движение по сентябрь месяц. Я сниму отдельное видео и на тему разворота Юпитера, и на тему разворота Сатурна. Пока что хочу сакцентировать ваше внимание, что вблизи этой даты вы можете принимать решения касательно поездок вплоть до конца этого лета. И если границы будут закрыты, соответственно, вы будете какие-то вопросы ставить на паузу вплоть до сентября месяца. Но в целом это хороший период для того, чтобы повышать свои знания, квалификацию в какой-то сфере, для того, чтобы повышать свой авторитет в профессиональном направлении, и плюс ко всему это хороший период, чтобы найти учителя, наставника. Поэтому, если у вас есть желание развиваться в каком-то направлении, то, безусловно, лето это будет для вас очень продуктивный период. И, в принципе, все начнется еще со второй половины мая. С 15 по 17 число Солнце будет в хорошем аспекте к Юпитеру и Плутону. Это, само собой, замечательное время для решения финансовых вопросов, но также э, конкретно ваш знак может заниматься решением бумажных дел, а также э, это может быть период, когда нужно будет обсудить какой-то важный вопрос, э, решить его в государственных структурах, инстанциях, когда нужно будет посетить какую-то инстанцию. 20 числа Солнце переходит в знак Близнецы на месяц, и уже 22 числа будет новолуние в знаке Близнецы в вашем секторе, который отвечает за финансы и за финансовые траты. В целом, это новолуние может дать вам возможность зарабатывать как-то по-другому. Это новый источник доходов, но также это может быть и новая статья расходов. Всегда это новолуние может двойственно проиграться, поэтому обращайте внимание на то, какие события происходят в вашей жизни. Но новолуние всегда дает энергию для начинания. Это могут быть хотя бы мысли о чем-то новом. Очень редко сразу события происходят по новолунию, так что учитывайте этот момент. 22 числа, в этот же день, Меркурий будет в соединении с Венерой в вашем секторе финансов. Венера будет ретроградной, напоминаю. И это будет хороший очень аспект. Вы можете получать подарки. И действительно могут быть очень ценные идеи по поводу заработка. А также может проснуться очень сильное желание, что-то приобрести. 25 числа Марс будет в хорошем аспекте к Урану, и это замечательное время для активности. Те, кто ведет блог в соцсетях, или те люди, чья работа связана с интернетом, будут особенно активны в этот период. Но в целом данный аспект проигрывается даже на бытовом уровне, как желание выполнять несколько задач одновременно, то есть он дает очень много энергии. Поэтому старайтесь все хорошо спланировать, чтобы получить максимум пользы от данного аспекта. И наконец, 29 числа, Меркурий будет в соединении с восходящим узлом в вашем секторе финансов. Поэтому в конце месяца может поступить вам важная информация, связанная с деньгами, или интересное предложение. Так что будьте внимательны. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео, очень надеюсь, что вам понравился новый формат, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, там я публикую очень много интересной информации, которой нет на YouTube. Будем с вами на связи, пока-пока!